У Тумановой дом, добрый дом, в доме том Песни, книги, сказки и картины И ребятам не лень проводить целый день В добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ирина Туманова И моя авторская программа «Добрый дом» Сегодня у нас в гостях моя книга «Раз, два, три песенки» А начинается она с песенки считалочка. И исполняю ее я сама. Я ее исполняю под аранжировку, а ребята из Германии спели ее под фортепиано. Кстати, мои песни исполнять можно совершенно по-разному. Могут исполнять солисты, мальчики, девочки, могут петь взрослые люди, а можно их петь хором. Прочиталочка из полного хор из города Штутгарта. В моей песенке поется о трех розочках, которые расцвели весной в саду. Но если цветы уже сорвали или их вырастили специально и сложили в букеты, то хочется, чтобы они жили подольше и радовали нас своей красотой. Ребята, вы знаете, я сама очень люблю сажать цветы. И мне очень часто дарят красивые букеты. И я придумала такой способ, чтобы сохранить эту красоту. Я их фотографирую. И те букеты очаровательные, которые у меня раньше жили в вазочках, и те цветы, которые выросли в саду, теперь со мной на фотографиях. Три звездочки, вот и расцвели в саду раз-два-три розочки. Я улыбаюсь, мне раз-два-три весело. Дальше пойдем, раз-два-три вместе мы. Вот, ребята, посмотрите, какие картины живут на стене в моем добром доме. Эти картинки привезла моя дочка Катя из далекой-далекой Доминиканы. Там всегда жарко, и светит солнце. Посмотрите, какие яркие краски! Вот, ребята, чтобы цветы жили с нами дольше, художники-флористы придумали такой вот способ. Они делают замечательные корзины из сухих цветов. И вот эта корзина живет у меня уже много лет. А вот эти маленькие розочки засушила моя дочка Катя. Посмотрите, как я люблю эту маленькую вазочку. Она все время напоминает мне о лете. Я думаю, что у вас тоже есть какие-то любимые цветы. Давайте вы будете их рисовать или фотографировать. И присылайте все это на мою электронную почту. Ну вот и все. Сегодня мы с вами все в цветах. А с вами была я, Ирина Туманова, и моя передача «Добрый дом». До свидания! У Тумановой дом, добрый дом в доме том,